«Татарстан» и «Казахстан». Новая ветвь сотрудничество. Положено обменяться. Да. Фотки все одинаковые, но тем не менее. Так что, соглашение подписано. Прощай, школа. Привет, университет. В основном большая часть учеников планирует поступать в ПФУ.

Различные факультеты. Зачем мне карта? Я могу расплатиться сканом глаз. Как стать обожатым? Всем привет! В эфире Универньюса в студии Камиля Глягберова.

Представители химического института имени Александра Михайловича Бутлерова Казанского федерального университета завоевали одно первое и два вторых места на Всероссийской олимпиаде по общей химии для студентов первого и второго курса. В индивидуальном зачете победил Ильяс Низамов, его результат 71 балл, Карим Каримулин 68 баллов на втором месте.

Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин совместно с ректором Карагандинского университета имени академика Букетова Нурланом Дулатбековым подписали меморандум о взаимопонимании и соглашение об обмене студентов. О том, как прошла встреча, узнаем в следующем сюжете.

23 мая состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Крагандинским университетом имени академика Евнея Арстановича Букетова. Подпись документов состоялась в зеленом зале главного здания Казанского федерального университета под руководством ректора КФУ Линара Сафина и ректора Крагандинского университета Нурлана Дулатбекова. Положено обменяться. Подписи одинаковые, но тем не видеть, да? Так что, соглашение подписано, коллеги.

После подписания документов делегация переместилась в Голубой зал, где прошел круглый стол, главной целью которого стал обмен опыта Казанского федерального университета с коллегами из Карагандинского государственного университета. Во время презентации проректор по внешним связям Тимирхан Алишев рассказал об истории становления университета, его возможностях и перспективах в различных направлениях. Ну, Карагандинский э, университет является нашими недавними партнерами.

Буквально 2-3 года назад мы установили с ними личные контакты, связи с администрацией этого университета. Сегодня очень важно были подписаны два соглашения. Это меморандум о взаимопонимании и соглашение об обмене студентами. Студент классический, в своей структуре очень похож на наш университет. Есть ряд направлений, по которым нам было бы интересно работать вместе.

После меморандума делегация Карагандинского университета совместно с проректором по внешним связям Казанского университета Тимирханом Алишевым посетили Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ. Декан Высшей школы журналистики Лени Толчинский и главный редактор студенческого телеканала Ильдар Каримов провели экскурсию по учебным аудиториям и отделам телеканала. Помимо этого, коллегам из Карагандинского государственного университета удалось посетить телевизионные павильоны, в которых ежедневно проходят съемки новостей и развлекательных программ, а также узнать о принципах работы корреспондентов и студентов, практикующихся на Универтв.

Цель визита нашей делегации заключается в том, что мы приехали подписать меморандум о сотрудничестве, в рамках которого мы предполагаем сотрудничество в области науки, образования.

По словам ректоров, учебных заведений с обеих сторон очень хороший потенциал для сотрудничества. Поэтому совсем скоро Казанский федеральный университет и Карагандинский государственный университет имени академика Евнея Арстановича Букетова приступят к разработке совместных программ по обмену студентами. Кристина Тёкина, Адалина Абдрахманова, Фарид Захидаглы, Универньюз. 23 мая во многих регионах России прозвенел последний звонок для 11 классников. Татарстан в их числе. Как прошел одновременно грустный и радостный праздник, расскажем далее.

Самый радостный и долгожданный школьный праздник для каждого ученика – последний звонок. Он подводит черту очередного учебного года и всей школьной жизни для выпускников. Совсем скоро голова ребят будет забита экзаменами и поступлением в вузы. Ну а пока прощальная линейка, традиционный вальс под лиричную композицию и концертная программа. Во дворе эти лицея Казанского федерального университета собрались взволнованные школьники, радостные родители и грустные учителя. Вот-вот они отправят во взрослую жизнь ставших уже родными сердцу детей.

Любого классного руководителя, учителя, выпуск детей – это всегда очень мероприятие и радостное, и грустное одновременно. Я был классным руководителем у своего класса на протяжении пяти лет, и вот сегодня такая торжественная минута расставания.

Последний звонок лицея имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета традиционно состоялся в культурно-спортивном комплексе «Уникс», где выпускники представили гостям концертную программу. Ее основой стала тема полета во взрослую жизнь. Поздравить 11 классников с этим знаменательным праздником пришло множество неравнодушных людей. Родители, друзья, профессорско-преподавательский состав Казанского университета и государственные деятели. Все они от начала и до конца проживали праздник уходящего детства вместе с выпускниками. Для всех для нас праздник.

А для вас особые события. Кто будет продолжать учиться, отдохнуть хорошенько, вернуться в эти пенаты, значит, стены вашего лицея, а те, кто, значит, закончил учебу в образовательных школах, сдать хорошенько экзамены и поступить в тот вуз, который вы сами выбрали. Надо очень-очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте.

А чтобы двигаться вперед, надо бежать еще быстрее. Вот вы набрали очень хороший темп, пожалуйста, не останавливайтесь, бегите еще быстрее. Школьники, предвкушающие наступление взрослой беззаботной жизни, поделились своими переживаниями, рассказами о подготовке к концерту и планами на будущее. Сегодня очень радостное волнение, потому что последний звонок.

Все очень хорошо подготовлено, и мы готовились достаточно долго к этому мероприятию. В основном большая часть учеников планирует поступать в КФУ

различные факультеты. Университетская школа Елабужского института КФУ также отметила последний звонок, что называется, с размахом. Десятки школьников, в том числе из Лисичанска, которые прибыли в Елабугу продолжить обучение, из Луганской народной республики шагнули в новую для себя жизнь, где больше не будет бесконечных, как казалось, уроков, родительских собраний, выездных мероприятий, выпечки в школьной столовой. Сегодня волнительный день для всех школьников и для меня, конечно, потому что ну, последние дни, которые мы можем провести с ребенком,

Ребятами, а дальше уже поступление. Я хочу поступить в Институт фундаментальной медицины и биологии в Казани. Думаю, поступлю, буду сдавать биологию, химию, русский язык. Нас преподаватели хорошо подготовили. Думаю, мне все получится. Спасибо всем, кто дал возможность доучиться в 11 класс в Елабуге. Это безумные эмоции. Сегодня такой день, что переполняет эмоции. Сегодня все как с иголочки, сегодня все красиво наряжены. Сегодня танцуем вальс.

И думаю, в дальнейшем мы встретимся в Казани, в университетах вместе и будем продолжать также хорошо, дружно учиться, работать. Общеобразовательная школа, гимназия или лицей место, где все начинается и заканчивается. Традиционно конец мая важный рубеж для сотен тысяч школьников по всей России. Главное помнить, дальше всегда лучше. Карина Саяхова, Ленарги Затуллин, Никита Киншин, Универньюз.

Этот год подарил нам множество удивительных проектов на основе искусственного интеллекта и породил большое количество споров. Самым неоднозначным из них стал WorldCoin. О том, почему именно он и как сетчатка глаза может прийти на замену валюты, расскажем в следующем сюжете.

WorldCoin позиционирует себя как способ борьбы с ботами и фальшивыми учетными записями в интернете, сканируя радужные оболочки глаз пользователей, зарегистрированных в системе. Он ставит перед собой амбициозную задачу – стереть порошок прежний мир глобальных финансов. Иначе говоря, это платформа, позволяющая быстро переводить деньги в любую точку мира, покупать на них криптовалюты, менять и выводить удобным для всех способом. Вот вся эта большая кропотливая работа, гигантская,

и очень трудоемкая, и, и, и часто, ну, на самом деле, вытаскиваешь совсем немного на, на, на выходе, вот, вот она может быть существенно облегчена и даже заменена на определенном этапе возможностями того, что мы называем искусственный интеллект. Но в конечном счете работа с живыми мозгами человека всегда будет требовать по многим причинам, по многим факторам

Участие живых мозгов. Для ускорения глобального внедрения криптовалют, новый крипто стартап, стоимость которых превышает 1 миллиард долларов, когда компания продает первые акции на бирже, планирует раздавать бесплатные монеты всем, кто сканирует глаза на устройстве под названием «Сфера», которое преобразует изображение ваших глаз в короткий числовой код. Член команды Тьего Саада ранее сообщил, что кошелек был запущен для того, чтобы у пользователей был альтернативный кошелек, ориентированный только на простоту.

Мне кажется, что у нас, собственно, у нас с вами жизнь, работа должно оказаться достаточной для того, чтобы не переживать за то, что искусственный интеллект нас вытолкнет. Но с одной оговоркой очевидно, что он очень многие профессии трансформирует.

Планы руководства стартапа рано или поздно охватить все человечество, то есть отсканировать около 8 миллиардов пар глаз. И, конечно, такая глобальная идея вызывает опасения в стиле большого брата по поводу конфиденциальности пользователей. Однако пока этот футуристичный проект только в стадии реализации, все желающие могут в лайф формате следить за попытками Альтмана, соучредителя проекта, пойти по стопам Маркса и построить настоящий цифровой коммунизм. Милена Султанова, Елизавета Газизянова, Фарид Захитуклы, Универньюз.

В Елабужском институте Казанского федерального университета завершили занятия для школьников, готовящихся к поступлению в ВУЗ. Подробнее далее в сюжете

психолого «Педагогические классы» – так называется проект, поучаствовать в котором смогли десятки амбициозных и любознательных школьников. Образовательный интенсив, организованный в преддверии летних каникул, был посвящен основам вожатской деятельности. Ребята смогли погрузиться в атмосферу детского оздоровительного лагеря, прошли тренинги на определение личностных качеств, а также самостоятельно разработали план отрядных мероприятий по заданным тематикам. Я на протяжении года уже занимаюсь в

педагогическом классе. Эти занятия помогают очень хорошо раскрыть как свой потенциал, так и увидеть,

как раскрываются другие люди. Проект «Психолого-педагогические классы» был создан еще в начале учебного года Елабужским институтом Казанского федерального университета и Управлением образования Елабужского района. Его ключевая цель – подготовить школьников к поступлению в вуза на педагогическое направление и создать все условия для профессиональной ориентации обучающихся. Я с нетерпением каждый месяц ждала занятия в институте, потому что очень приятно возвращаться в эту комфортную, уютную атмосферу, где тебя ждут. Я всегда могла обратиться к наставникам, если мне понадобится какая-то

по итогам последнего занятия участники проекта прошли начальный курс подготовки для работы в детском лагере и уже этим летом смогут попробовать себя в должности помощника вожатого. Карина Саяхова, медиа Елабужского института КФУ, Универньюз. На этом все. В студии была Камиля Глякберова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!